Бонжур лизами! Здравствуйте, друзья! Поверите ли вы, что этот супер шоколадный пирог сделан без грамма муки, крахмала, шоколада, яиц и сливочного масла? И что даже без всех этих ингредиентов он очень пышный, рыхлый и неимоверно вкусный. Так из чего же он? Шоколадное печенье перебиваю в крошку, или вернее сказать в порошок. Это и есть база супер-шоколадного пирога. Мои печенья не очень сладкие, поэтому я добавляю немного сахара. Для рыхлости чуть-чуть разрыхлителя. Перемешиваю все сухие ингредиенты до однородного состояния. И заливаю молоком. Добавляю его постепенно пока не достигну нужной консистенции. Перемешиваю все сухие ингредиенты до однородного состояния. Готовую массу заливаю в форму, застеленную пергаментной бумагой. Выпекаю 30 минут при температуре 180 градусов. Готовность проверяю деревянной палочкой. Пирог вынимаю из формы и немного остужаю. Дальше руководствуйтесь вашими предпочтениями. Можно разделить пирог на несколько коржей, смазать любым кремом на ваш вкус, тогда это уже торт. Я же покрываю его готовой шоколадной пастой. Вот и готово.